Всем привет! Вы смотрите Универньюз. Студия Анны Глазунова и так сегодня в выпуске. Конференция национальной литературы Республик Поволжье прошла в КФУ. В Казанском университете открыли памятную доску в честь столетия со дня рождения профессора Андрея Попеля. В КФУ состоялся гало-концерт День первокурсника-2019. Ректор Кафуль Шатгафуров принял участие во встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Главной темой для обсуждения в ходе встречи стала работа в рамках проекта «5.100», направленного на повышение конкурентоспособности и рост представленности в мировом академическом пространстве ведущих российских вузов. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете прошло заседание антикоррупционной комиссии. Все подробности в нашем следующем сюжете. В зеленом зале Казанского федерального университета состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции, соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов. Обсуждалось ведение обязательной дисциплины противодействия коррупции для студентов Казанского федерального университета. На повестке дня значились такие вопросы, как рассмотрение письма министра науки и высшего образования Российской Федерации о подготовке кадров в сфере реализации антикоррупционной политики и многое другое. Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. С 24 по 26 октября в Москве проходит заседание Международного совета программы «Пятьсто». Казанский федеральный университет защитил дорожную карту программы повышения конкурентоспособности. Все участники, а это 21 российский университет, отчитываются от достигнутых результатах, демонстрируют динамику и представляют программу развития до 2024 года. А мы продолжаем. В Химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие памяти. Памятные доски в честь столетия со дня рождения одного из выдающихся представителей Казанской химической школы, профессора Андрея Попеля. Более подробно смотрите далее. В Химическом институте имени Будлерова Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие. памятной доски в честь столетия со дня рождения доктора химических наук профессора Андрея Попеля. Он основал... Новое научное направление – это применение метода ядерной магнитной релаксации для анализа комплекса образования. Но это уже такая химическая специфика. Это действительно по этим, новое направление было в мире. Значит, огромные успехи. Он создал э, свою научную школу, которая хорошо известна не только там у нас в России, но вообще во всем мире. У Андрея Попеля не было высоких правительственных наград. Но самой высокой наградой являются ученики, которые продолжают его дело, всегда помня его как научного руководителя. Он очень внимательно относился к молодежи. Он понимал, что будущее зависит от воспитания молодежи, чего мы не понимаем сейчас в полной мере. И если у кого-то были вопросы... Он всегда находил возможность помочь. Причем он помогал очень тонко, деликатно. Он никогда ни на кого не кричал, никогда никого не ругал. Он просто давал советы. Мероприятие продолжилось в музее Казанской химической школы, где прозвучали доклады о жизни Андрея Попеля. Лилия Талипова, Ленардо Валютияров, Универ в КФУ прошла межрегиональная научно-практическая конференция Национальная литература Республик Поволжья. Проблема межкультурной коммуникации ⁇ Подробности далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла межрегиональная научно-практическая конференция Национальная литература Республик Поволжье. Проблема межкультурной коммуникации ⁇ Конференция направлена на выявление... Скажем, основных проблем, насочных проблем литературоведения. На конференции с докладами выступили известные ученые из шести национальных республик по Поволжье Татарстана, Чуваши, Мариэл, Мордовии, Удмуртий и Башкортостана. Сюда приехали ученые из самых разных регионов Российской Федерации, прежде всего из регионов Поволжья, для того, чтобы поделиться своими новыми научными разработками, научными достижениями и сведениями о развитии национальной литературы и других. В рамках конференции обсудили сравнительное и сопоставительное литературоведение на современном этапе, теоретические проблемы межкультурных взаимодействий в республиках Поволжье, а также роль русской литературы в межкультурной коммуникации народов России. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. О том, что еще нового произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. В Казанском федеральном университете в стенах КСК «Уникс» прошла очередная игра «Что, где, когда», участниками которой стали студенты разных курсов. Игра проходила в формате телевизионного клуба. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Ассоциации науки и технологий провинции Дзяньси. Гости посетили Высшую школу информационных технологий и интеллектуальных систем, Институт вычислительной математики и информационных технологий, где познакомились с приоритетными направлениями. А также в Голубом зале Казанского федерального университета состоялась встреча с руководством университета. 24 октября в Казани прошел предпринимательский форум «Мой бизнес», проводимый в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». На сцене форума выступили успешные предприниматели, эксперты, лидеры мнений. Участие в форуме приняли сотрудники и студенты Казанского федерального университета. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся мастер-класс блогера Екатерины Бибишевой на тему «Секс. Как выстроить идеальные отношения с партнером». Подробнее далее. Екатерина Бибишева выступила в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, чтобы поделиться со студентами Казанского федерального университета своим опытом и подробно раскрыть ответы на вопросы об отношениях. И когда тебе комфортно в отношениях, тебе становится... Спокойно, тебе становится хорошо на душе Ты понимаешь, что оказывается не так-то И нужно там бежать куда-то, да Не так-то и важно будет постоянно в стрессе Говорить об этой теме важно не только со своим партнером Но и с подрастающим поколением Чтобы они могли избежать роковых ошибок в будущем Эльвина Тарзимина, Виолетта Басова, Универ -Ньюз. В Казанском федеральном университете состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля «День первокурсника». Позади у студентов бессонные ночи, репетиции и переживания о том, как прошел долгожданный концерт, смотрите в сюжете.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 Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ News. На этом у меня все. Еще увидимся. Пока.